красных воспалений на веках глаз. Красных воспалений на веках глаз. Функцию сосудов, наверное, нужно почитать в интернете. Какую функцию они выполняют? но ну, сосудики, они через кровь несут микро-макроэлементы питания, да, для каждого органа. И в данный момент они, если глаза, да, связаны с кожей, а кожа вокруг глаз, то есть здесь замешана кожа, ваше внутреннее состояние не соответствует вашему внешнему поведению, плюс глаза это смотреть, и плюс питание. Вот надо вот, вот эти вот... Три элемента соединить как бы в одну картинку, порассуждать. А дальше вы сами попробуйте. Блин, тема про вампиров. Я всегда хотела встретить вампира. Я хочу поехать в замок Дракулы. Может быть, там вампир остался жив какой-нибудь в Трансильванию. Просто читаю тут общение. Когда обнимаешься, можно и укусить. Согласна, я люблю кусаться. «Про человека из Краснодара. Думаю, это души-близнецы. Как вам такая идея?» Не знаю, никогда даже не это… Даже не знаю, что на это ответить. Я с тех пор не разобралась. Уже вот сколько лет прошло, и вот я сейчас была в Краснодаре. Мы с ним не встретились, потому что я потеряла его номер. У меня другой телефон, и все номера стерты. И в Инстаграме я не подписана сейчас ни на кого, потому что мои менеджеры полностью отписались от всех. По-моему, даже от моей мамы отписались. И я не помню, там сейчас только рабочий аккаунт и подписка. Я не смогла его найти, но ну, я хотела, блин, встретить его, просто вот, вот обнять, постоять, ну и дальше по своим делам пойти. Я его использую для понимашек, а он у меня. Я не знаю даже как это объяснить души близнецы хрен знает так мы не верим тебе мы просто тусим с тобой тепло не верить мне не нужно так книжки классные три прочитала ой сейчас сколько еще будет если мое желание полететь сейчас на Бали пересилит то с книжками придется подождать, буду их очень долго писать. А еще на Бали, кто собирается лететь, пишите в личку. Собираю все-таки после Нового года, надо будет туда в отрыв пойти. Хотя бы на несколько месяцев снять большую виллу и там тусить. Я хочу все курсы застопорить. У меня есть один курс, который останется в чат-боте, который сейчас идет. Хорошо, у меня 10 менеджеров, которые помогают вести этот курс. Ура! Я хочу застопорить на полгода вообще все курсы чисто книжками заняться. Вот, короче, на Бали. Я не знаю, как их буду писать. Хочу на Бали и книжки. Согласовать надо. Обнимашки полетели в мир через эфир. Да, кстати, я вас тоже всех обнимаю. Так, мою дочь зовут Нелли. Ой, классно! А мой племяшка тоже Нелли. У меня бабушку Нелли зовут. Блин, такие классные Комменты Нелли, ночью кушаешь? Да, у меня был ритуал Я с 12 до часу ночи всегда кушала Потом вставала в 4 утра Ела еще какое-нибудь яблоко или бутерброд Но я от этой привычки постепенно Начинаю отказываться Нет, нет, ну раз в недельку В 4 утра я встаю и что-то кушаю Постепенно надо от этого уходить. Меня мама приучила ночью кушать, хотя мама мне говорит, что это я ее приучила кушать. Не знаю, дядька меня приучил кушать, а он на меня спирает. Короче, мы друг на дружку спираем, но у нас в семейке все вот такие вот. Любим встать. Да, я прям, прям реально люблю ночью есть. Холодильник мне нужен с замком. Ну, конечно, я стараюсь не наедаться, ну, хоть что-нибудь перекусить, потому что я на голодный желудок спать не могу, начинает там играть. Здравствуйте, помогите мне понять, нужен мне человек или нет. Так, я встретила мужчину с ВИЧ. Мне с ним хорошо, но страх останавливает. Все люди, которых мы встречаем в нашей жизни, не просто так, естественно, не просто так. У нас в жизни вообще просто так ничего не может быть. Ваше желание первое — с ним было срезонировать, вообще с любым человеком. Каждый человек пришел вам показать то неопознанное, что вы должны в этой жизни в себе увидеть. Увидеть, осознать, познать, принять, полюбить. И вы даже его можете вылечить если вы проработаете все, что он вам показывает. У меня, нельзя не знаю, смотрят меня люди, у которых есть такое заболевание или нет, но ну, иммунодефицит, да, это когда тело не борется с вирусами, и можно заболеть от любой болячки, вот, и когда у тела нету но ну, она вообще не способна да, бороться ни с чем. Блин, ну это хорошо, не бороться ни с чем. Это полное принятие, тотальный творец и жертва одновременно, полное принятие вообще всего. Блин, вам нужно у этого человека учиться полному принятию. У вас есть этот потенциал принимать мир таким, как он есть, чтобы его творить вот, -вот на раз-два-три. В нем это гипертрофировано, да, то, что он не борется, то есть тотальное принятие его организм вам показывает ту ту сторону, которую нужно в себе тоже обнаружить и научиться этому, мне кажется. Но начинала вообще с другого, хотела сказать, не знаю, смотрят мне такие люди или нет. Ко мне приходила одна девочка и говорит, у меня подруга больна, вич, вот и что-то там врачи ей говорят, что ну, там какая-то вот даже несерьезная простуда может ее убить, потому что у нее такое состояние уже очень плачевное. Ну, или типа, что делать? Мы с ней поболтали, я не помню. Год назад это было. Поболтали, значит, часик. Я говорю, ну, давай лучше подругу ко мне приводи, я лучше сама с ней пообщаюсь, потому что тебе через себя проработать ее будет сложнее. Пускай она напрямую со мной пообщается, ну и ты тоже проработай. Мы что-то говорим, говорим, говорим, говорим. На следующий день я ее спрашиваю, ну что, где подруга, когда она мне напишет? А так, какая подруга? Я такая, ну которая болеет. на ты что? Она не болеет. я В смысле не болеет? Что, реальность поменялась? Ну, как обычно, реальность поменялась. Вот. А я в себе ж прорабатывала как раз весь этот вечер. Блин, думаю, что я себе показываю? Она говорит, есть у меня подруга. И начинается вторая версия, вообще рассказа, которого до этого не было. И начинается вторая версия такая. Есть у меня подруга. Она когда-то, 10 лет назад, переспала с парнем, и вот только недавно узнала, что он уже давно э, болеет. И она боится идти к врачу, сдавать анализы, потому что вдруг она тоже зараженная. Я говорю, нормально, ну, как, я там посмеялась, сказала, пускай подруга идет просто сначала сдаст анализы, а потом будете мне кипиш тут поднимать. То есть у нее была вот такая реальность, потом раз она и поменялась. И я думаю, что, Эльвира, вы можете проработать этого человека, если поймете, что он вам зеркалит, как в зеркале, да, и что это за болезнь, для чего она нужна, опять же, про принятие, что-то про принятие, надо копаться. Ох, понял, что только во время болезни могу позволить себе лежать, смотреть телевизор. Ну да, вторичные выгоды. У всех болезней любая психосоматика — это вторичная выгода, отдых. Отдых, позволить себе то, что не позволял. И есть хорошая отмазка без чувства вины. То есть вы болеете, и это вам выгодно, потому что вы не хотите, чтобы у вас было чувство вины. О, и вы дальше пишете, чтобы не винить себя в этом. Нормально, я это сначала не увидела, сказала про вину, читаю. Очень круто, очень круто. Догоняйте. Так. Так. Как раскрыть на максимум свой потенциал? Ну, во-первых, когда вы уже представляете какие-то максимумы, максимумы, да, вы уже пытаетесь поставить этот максимум в рамки какие-то. У потенциала нету рамок, у потенциала нету минимума и максимума, нету. В каждый момент времени вы можете все. Вот насколько готовы, вот столько вы можете получать, вот насколько готовы принять, насколько готовы отдавать, вот настолько вот у вас через вас и проходит э, эта энергия, все эти ресурсы через вас проходят. Не знаю, как Думаю, объяснить. Вот сегодня вы можете, пропускная способность вашего счастья может пропустить огромные ресурсы через вас а завтра уже ну, намного меньшее количество, потому что завтра у вас будет другое состояние. Сегодня вы в состоянии счастья, в состоянии радости. Вы можете позволить себе говорить, что хотите, вы можете делать, что хотите. Вам захотелось, вы как человек импульс сейчас пошли быстренько и сделали, вы в ресурсном состоянии сегодня находитесь, границ нету. А завтра у вас состояние хреновое, вы зажертвили, вам лень что-то делать, у вас интерес пропал, и все, ваш потенциал завтра ну, никакой. У вас пропускная способность, ваших вот этих ресурсов, энергии ваши ну, на минимуме. Послезавтра опять на всю Юпитерскую, то есть э вот эта вот цель раскрыть свой потенциал, вы уже раскрыты, вы уже можете им пользоваться, вот прям здесь и сейчас. Вопрос, есть у вас к этому желание или нет? Либо какие вторичные выгоды у вас, чтобы сейчас не пользоваться вашим потенциалом? Он раскрыт, вы просто осознанно не идете в него, да? осознанно что-то не делать, осознанно что-то не хотите делать. У вас есть противоречивые желания, чтобы этого не осуществлялось, ну какого-то вашего желания. Поэтому вот, вот даже не надо в таком ключе вопрос задавать задайте лучше конкретный вопрос вот что я сейчас хочу и что этому желанию сейчас мешает какие выгоды почему это желание сейчас не исполнено и перестаньте уже желать вот эти деньги машины квартиры золото это побочный продукт случайным не случайным образом просто побочный продукт вашего состояния если вы живете в чувствах, если вы себе позволяете быть любым, самим собой. Вот я хочу сейчас, не знаю, петь. Я пою, я разрешаю себе это делать. Неважно, как я выгляжу. У меня потенциал сейчас пропустить через себя большую сумму денег просто огромный. Но как только я... Начинаю думать, а что же сейчас люди про меня подумают? Опять сейчас хейтеры начнут в инстаграме писать, прическа у меня стрёмная, не, не накрашенная, там какая-то рубашка, лифчик вот тут торчит. Сейчас опять вот эти... Вот если я сейчас буду так думать, моя энергия просто в ноль уйдет. Зачем мне это нужно? Не по барабану, кто там что думает. Мне сейчас же хорошо, и все. И... В таком состоянии, о чем бы вы ни подумали, оно раз исполняется. Вот я сейчас подумаю о чем-то, оно каким-то образом возьмется и сложится. Если мне вспомнится какой-то человек, он возьмет и позвонит, потому что я в данный момент все ну, чувствую свободно. Вы должны желать чувствовать себя свободно, вы должны желать чувствовать себя радостно, вы должны желать чувствовать себя ну, комфортно, на кайфе, чтобы вам было душевно спокойно. Вот вот такие надо желания желать. А вы, а вы что желаете? Я хочу машину, которая меня успокоит. Я хочу дом, чтобы у меня не было страха с завтрашнего дня. Бред, блин. Я хочу душевного комфорта. Ну почему что там противоположное страху завтрашнего дня? Я хочу, чтобы мне было по кайфу. И как только вы чувствуете себя по кайфу, то вот окружающая эта картинка, она и складывается так, что вам хорошо. И вы уже почему-то находитесь в своем офигенном доме. Потому что сначала идет состояние ваше, а потом это все складывается вокруг, под ваше состояние. А если ваш фокус внимания: я боюсь завтрашний день, поэтому мне нужен дом, чтобы это было стабильно, чтобы я точно знала, что я не останусь там на улице ночевать, еще что-то. Ваш фокус внимания на лишении себя постоянно на лишении себя. И вы все время будете себя лишать. И дома. И, и комфорта вот этого душевного, потому что вы будете думать: блин, завтра же может со мной как, какая-то фигня случится. Деньги надо оставить на черный день. Вы думаете про этот черный день и все время этот черный день к себе притягиваете. Этот черный день постоянно вас будет по башке бить. Вот я пришел! потому что вы постоянно о нем думаете. Вам нужно перестать фокусом внимания вот, на всякой херне быть. Почитайте книжку блин, 90 рублей стоит. Книжка называется «Внимание». Спасибо за внимание. В сторис... Ой, в сторис. В инстаграме, в менюшке скачайте, или в чат-боте скачайте, или на канале у меня скачайте. Внимание. Куда фокус внимания, то и происходит. Вы должны сменять этот фокус внимания. Плюс там два упражнения, как держать этот фокус внимания, потому что вы вспоминаете о том, что нужно... Держать фокус внимания, что мне сейчас хорошо, забываете и опять сливаетесь в какую-то фигню. Как тренировать это внимание? Вот есть очень легкое упражнение с дыханием связано, есть еще очень легкое упражнение с созерцанием связано. Но нам кажется, что эти вещи настолько банальные, что мы не хотим этим заниматься. Вот все самое простое и эффективное мы отрицаем. Нам нужно какую-то сложность, мега какие-то решения. А Ларчик-то просто открывался. Самые-самые простые техники, которые вот перед носом на поверхности бери и воспользуйся, они такие эффективные, вам кажется слишком простыми и банальными, поэтому вы ищете вечно какие-то таблетки, которые не помогают. Ну, эти волшебные. Они не помогают, потому что мы все время ищем какие-то трудности нам. Нам нужно, блин, потяжелее, <смех> нам сложность, нам нужно схему. Сегодня я там решаю вот этот ребус, потом вот этот, потом вот этот. И потом я думаю, что тогда желание исполнится. Оно же не может просто так исполниться. Мы же не можем наш фокус внимания просто так держать. Нам нужно там целые медитации придумывать, на йогу год ходить, дыхание холотропное какое-то делать, там графики какие-то рисовать эти, скажите, углы когда срисовываем, специально правильно подышать, сходить на динамические какие-то вот э, сеансы, трансы. Вот только после этого мы можем открыть свои чакры. Да ни хрена подобного. Вам здесь и сейчас доступно все, и вы можете открыть и чакры, и кто в них там верит, и сердце, и энергию свою. И не надо через все вот это вот проходить. Это настолько все просто, но вы игнорируете. Короче. Вся соль в самом простом. Вот я к этому хотела сказать. Книжку про внимание внимательно прочитайте, наверное раз 20, потому что там слишком банальные вещи, чтобы их сразу понять. Вот если бы я сложно ее написала там, с такими пунктами, вы бы ну, занялись бы домашним заданием. А там Ну, короче, как будто я для детского сада книжку написала. Ну, так все просто, что вам кажется, что это несерьезно, и вы эту книжку прочли и выкинули ну, на полку дальше. А я вам советую прочитать ее вот реально много раз. И там вот просто в трех предложениях вся суть всех ваших желаний, вашего состояния, вашего комфорта, вашей радости, любви к себе. Вот там все есть в этой книжке. Она очень короткая. И вот, даже не знаю, всем почему-то нужны сложности. Так, давайте, ладно, почитаю. Опять прорекламировала свою книжку за 900, за 90 рублей, за 90 рублей. Вот, сейчас скажите, я на вас бизнес сделаю. Прям миллионершей сейчас стану. Нелли такая офигенная, блин. Ой, спасибо. Красотка. Если ты унываешь, достаточно один эфирный или глянуть и глаза разуть. Спасибо. Я боюсь состояния страха. Боюсь страх страха. Прикиньте, какие мы фобии себе придумываем. Ну, спроси себя, что такое страх, и почему ты его боишься. Давай разбирать. Что такое страх? Любой страх, там, пауков, которых я обожаю, змей, которых я обожаю, лежит только в одном в неизвестности нам неизвестно но я вам могу если хотите сейчас навесить страх то есть если страх есть то его эту силу страх это ну как бы наш минус да вроде как минус но любой минус можно превратить в талант любая темная сторона это неувиденные наши таланты. Все наши недостатки – это то, что мы не оценили талант. И вот страх – это тоже неоцененный талант. Я сейчас вам голову сломаю. Короче, рассказываю про страх. Как его использовать как талант? Если страх лежит в области неизвестности, мы боимся неизвестности. Что с нами случится? Нам страшно неизвестно. А представьте, что вам будет страшно, что вам все известно. Тогда вы полюбите неизвестность, и никакого страха больше в жизни вашей не будет никогда и никакого. Вы прям с завтрашнего дня решите спрыгнуть с парашютом, начнете летать в самолетах. Я хакну вам мозг. Вот нужно, да? Хотите? Напишите плюсики, если хотите. Если много плюсиков, то я вам сейчас прям хакну мозг. Как использовать ваш страх? Чтобы вы больше никогда ничего не боялись, но вы будете бояться известности. Причем это будет панический страх известности, если вы будете что-то знать, то вам будет очень страшно готовы? Но других страхов больше никогда в вашей жизни не будет. Ни пауков, ничего. Вот, сколько написали? О, много плюсиков. Так, вы пока пишите плюсики, я посмотрю очень быстро. Мне нужен был этот эфир по семейным обстоятельствам. Про внимание не вижу книги. Есть внимание, спасибо за внимание называется. Так, страх смерти. Страх смерти перестанет вас страшить. Ну, я его еще хакнула эфиром ранее. Посмотрите «Квантовое бессмертие». Короткий ролик в интернете. Эксперименты о том, что мы не можем умереть. Каждый раз, когда... Есть предпосылка умереть, мы стреляемся, там, вешаемся, там, под водой тонем, нас убивают, либо от старости умираем, неважно. Наша реальность раздвояется на две части. В одной вы продолжаете жить, ну, осознавая, а в параллельной реальности вы умираете для других наблюдателей. То есть если в вашей жизни какой-то человек уходит, это только с вашего наблюдения он ушел. он продолжает жить. В вашей реальности просто его нет, в его реальности он тоже перестает с вами резонировать, но он продолжает жить, и никуда он не девается. И вы бессмертны, и даже уже 300 лет там жить не нужно вам, потому что вы уже бессмертны, короче, миллиарды лет жили, живете и будете жить. Вы не умрете никогда, и ваше тело не стареет, стареет тело Микки маусов, которых вы наблюдаете. Ну, в общем, ладно, страх смерти, просто эфир посмотрите про квантовое бессмертие. Расскажу я вам, чтобы вы боялись известности. Когда вы будете бояться известности, вы перестанете бояться неизвестности. Любой страх ⁇ это неизвестность. Понимаете, да, человек? Закрываем глаза. Хотя можете не закрывать, ладно. Ну, кто-нибудь, закройте глаза. Представьте. Вот с этой точки, здесь и сейчас. Вы знаете до конца дня, пока вы не ляжете спать, каждую долю секунды, что с вами произойдет. Просто это представьте. Вы знаете, вот что вы сейчас посмотрите мой эфир, посмотрите эту киношку в ускоренном виде. Ментально просто представьте, что вы сейчас про себя увидите кино. Вы смотрите этот эфир, эмоционируете. Выключаете, идете, наливаете там себе чай, пьете чай, чувствуете его вкус, кушаете борщ, идете переодеваться, идете в ванну. тут ребенок, короче, взял, там подошел, мячик дал, и с ним поиграли, муж подходит, что-то вам сказал, бабушка там похихикала, девушка там сказала, я вам блины нажарил, зашли воры, вынесли ваш в вашем гараже. Машину, приехал их элементы, неважно, короче, весь сценарий сегодняшнего дня вы знаете посекунно, и вам его нужно прожить, но вы при этом ничего не можете изменить, потому что вы знаете. Вы изменить только можете то, что не знаете, и многовариантно, если. Но вы же всегда хотите на будущее все знать, что будет завтра, и боитесь неизвестности. А тут представьте, то, что все предопределено. Вы эту киношку всю полностью. Видели. А представьте, сейчас вам в течение часа быстренько я покажу кино всей вашей жизни. То есть вы будете знать каждую секунду, что будет завтра, как вам наступят на ногу, как вас обольют, как вам дадут деньги, что будете есть, что, что вам надо будет сказать. Вы это будете говорить, причем вы уже знаете, что вы будете говорить. И в моменте, когда вы это говорите, вы уже знаете, что вы говорите. То есть представьте, что ваше тело станет, не вашим она будет делать против вашей воли все а вы просто как наблюдатель наблюдаете как тело по сценарию который вы уже увидели делает и живет а вы просто даже видя эту лужу захотите ее перескочить но вы знаете что вы не можете ее перескочить потому что вы уже знаете как вы в эту лужу попадете. И вы знаете, как там вас обрызгают. Вы все это знаете, и вам ничего ну, в этом теле невозможно изменить. То есть вы знаете. Вот каждый человек, не понимая, что такое знание о будущем, пытается это знать. Но если бы вы прожили и осознавали, насколько это страшно знать, насколько неинтересно жить, Насколько это ужасно просто, ну это, ну просто надо взять, вот я бы умерла бы, я бы захотела, захотела бы умереть, либо сделать так, чтобы мой мозг полностью забыл о том, что будет в будущем каждую секунду времени, потому что я на это повлиять не могу, я могу просто наблюдать, как будто, вот как будто меня в дурку завязали, понимаете? я просто лежу и наблюдаю, как меня кормят, как меня там лечат, как мне там уколы делать, белый стенах, белый потолок. Я просто лежу и ничего не могу сделать. Либо я овощ. Я все понимаю, но я знаю, что вот этот белый потолок, моя кровать, каталка, кормление с ложечки или с трубки никогда не изменится. Я буду лежать, не двигаться, меня будут там перевозить, мыть. Но я ничего не могу с этим поделать. Я просто буду наблюдать, как дебил. За, за вот этой жизнью. Вот вы все хотите знать, что будет завтра. Но если вы узнаете, это будет для вас катастрофа. Вы просто в тот же секунду, в тот же миг захотите все это с памяти стереть. Представьте, что вы это все узнали и стерли. Вот вы сейчас всю жизнь свою просмотрели. Сотрите с вашей головы и наслаждайтесь тем, что вы ни хрена не знаете, и вы можете выбирать каждый раз любые события, прыгнуть мне не прыгнуть, съесть не съесть, выпить воды не выпить, у вас появится выбор делать то, что вы хотите, у вас пост постоянно будет, ну... Каждая секунда новая, блин, это ж такое наслаждение, я не знаю, что будет через секунду, и у меня поэтому есть выбор, я могу выбирать, я могу идти, могу не идти. А если бы я знала, у меня бы не было выбора. Прикиньте, но ну это так страшно знать, это самое страшное, что может в жизни произойти, это знать самое страшное. Поэтому мы, боги, с вами все в забвении каждый раз, когда наши шаблоны уже настолько «я знаю», что мы идем в забвение, просто чтобы у нас в башке было это забвение, И с чекпоинта опять заново начинаем <laughs> не знать продолжать жить. Но живем мы бесконечно. Просто когда уже наши шаблоны, ну я же знаю, какой он должен быть, но ну я же знаю, как нужно поступать, но ну я же знаю, что апельсин желтый, я, я все знаю. Вот когда наступает старость, якобы, да, это говорит о том, Старение. Это говорит о том, что ваш мозг перестал удивляться, перестал жить, перестал идти в новое, перестал хотеть выбирать. Когда вы начинаете все знать, вы стареете. Хотите омоложение кожи, хотите омоложение там, волос вашего состояния, перестаньте, вот это вот я знаю, включайте детскость, включайте внутреннего ребенка. Внутренний ребенок ⁇ это тот, который любознательно познает этот мир. Он не знает, но ему все интересно. Он каждый раз, показывая на ложку, спрашивает, а что это? Ему уже еще раз говорили, что это. Но он хочет в ней постоянно находить что-то новое. И если вы начинаете включать в себе этого внутреннего ребенка, вы начинаете молодеть. Морщины ваши куда-то начнут пропадать. Верите в это, не верите, экспериментируйте. Очень много подтверждение в моей реальности когда пропадают морщины кожа начинает сглаживаться вдруг задним числом мозг картинки начинает рисовать вы идете там кто-то пластическим хирургом кому-то попадаются врачи которые умеют там фейслифтингом классно ваше лицо там где-то вы увидите какую-то гимнастику неважно вы будете как творцы картинку реальности подстраивать под ваше сознание и вы помолодели не потому, что вы массаж сделали, вы помолодели не потому, что вы гимнастикой занялись. Это вторично, это просто картинка вам как подтверждение подтверждает ту киношку в голове. Вы сначала помолодели, то есть вы пошли в новое, а потом ваше мышление проецируется вовне ну, вот такой реальностью. Кто-то пойдет к хирургам, кто-то пойдет зарядками заниматься, кто-то пойдет там витамины пить, кто-то пойдет там фейс-лифтингом заниматься, кто-то пойдет там еще что-то делать. Вот как эта реальность будет подстраиваться? Нашему мозгу нужны объяснения. Задним числом мозг придумывает объяснения. Всегда, всему. Вот, но нужно здесь вот с головой работать. Тррр, надеюсь, кто-нибудь, вот если вот из 200 человек, которые меня посмотрели, один поймет про страх. Все, короче, карифаны. Я надеюсь, кто-нибудь допонял. Или надо будет этот эфир еще раз переслушать. Весь смысл страха использовать как ресурс. Все наши недостатки, все наши вещи, от которых мы пытаемся избавиться. Вот то есть почему страх не проходит? да? Он не проходит потому что... То, что есть, уйти не может. То, что существует, будет существовать. Если есть страх, мы не можем его никуда деть. В этом мире невозможно ничего, чтобы исчезло. Если оно есть, оно есть. Мы просто можем по-новому использовать. Если у нас есть страх, значит используем его как в страх известности. Если сама суть страха это неизвестность, любой страх это неизвестность. Чего бы вы ни боялись, вы боитесь, что будет потом. Какая неизвестность вас ждет. там. Я боюсь высоты не потому, что я высоты боюсь, а потому что что меня ждет, если я с нее упаду. А если меня скинут, а если я нечаянно упаду. То есть вам страшно последствия. Я боюсь не самих пауков, а что он со мной может сделать. То есть мне неизвестно, укусит ли он или нет. То есть любой страх это просто последствия неизвестности. Но если вы сейчас поймете, что известность страшнее... Они а неизвестность — это дар Божий просто, это ваша жизнь, это ваш потенциал, это ваша энергия, это это все просто. То какие могут быть здесь страхи? Все, нету их. Они растворятся. Если вот вы только подумаете вот про это, возьмите, не знаю, эфир, отрефлексируйте, то есть перескажите, либо в, в, на тетрадку выпишите. Так. Это про страх. Что-то я еще хотела сказать. А, про ресурсы. Все, что мы отрицаем, это наши ресурсы, наш потенциал. Тема была такая: Как раскрыть свой потенциал? Что такое потенциал? Потенциал это то, что со знаком минус. Плюс это проявленное, минус непроявленное, да, противоположное. Вот потенциал это минус. Как его раскрыть? То есть. Брать все наши минусы, все наши недостатки, всю нашу темную сторону, все, что мы отрицаем, принять и увидеть в этом, как его использовать. Это и есть ваши ресурсы, это и есть ваш потенциал. А еще я говорю, что люди ваши ресурсы, потому что люди ⁇ это ваше зеркало, которое показывает тот ресурс, который вы в себе не видите. Я в себе не могу увидеть, что у меня находится на поверхности тела. Я могу только пойти в зеркало это увидеть. Я не вижу нос, я не вижу затылок. Ну, вот глаза мои могут там ноги увидеть, там или руки, потому что я могу отвести. Вот что я от себя ну, далеко могу отвести, я могу увидеть. А то, что находится перед носом и очень близко ко мне, я не могу, только в отражении могу увидеть. Люди, вам, все ваши ресурсы. Все ваши ресурсы, все ваши потенциалы, они вам показывают, как в зеркало. Все, что вы не принимаете в людях, все, что вам не нравится в людях, все, что вы хотите подавить, все, что вы отрицаете, это есть ваши ресурсы, это есть ваш потенциал, это есть ваш талант. Нельзя ничего взять и подавить, оно вылезет наружу в любом случае. Если вы подавляете свою злость, то вам будут только злые люди попадаться в этой жизни. Если вы подавляете свою агрессию, то вот агрессия в этом мире постоянно будет на вас нападать. Если вы подавляете свою жадность и хотите показаться щедрым, то жадные люди все время будут что-то у вас отбирать. Жадность — это неплохо и нехорошо. Вы же не можете быть таким щедрым, отдавать свою почку... Взять, достать все свои органы, которые кому-то нужны. Да, ну вам да они не нужны, я не жадный, забирайте, я могу поделиться. Какой потенциал злости и агрессии? У меня есть прям эфир двухчасовой про агрессию и злость. Я прям два часа рассказывала, прям два эфира подряд, даже четыре часа. Предыдущие, посмотрите, эфиры. Агрессия и злость прям так и называется. Прям потенциал. Где в нем вот этот потенциал? Агрессия, злость это так хорошо. Это очень хорошо. Не надо ее давить. Вы можете ее использовать себе. Все, что дарите, оно все выходит наружу. Сначала проблемами на коже, а потом вас бьют по голове извне. Вот здесь вот какой-то вопрос прям хотела прочитать и в тему тоже сказать. Эфир сохранится? Ну да, надеюсь. Что-то хотела такое сказать. забыла, блин, вот это да, ладно, вспомню, скажу. Мне вообще надо комментарии ваши прочитать, очень хочется. А про сплетни-то там еще вопрос был, да? Если все вокруг сплетни что такое сплетни, да? Это когда мы разносим и слушаем э, недостоверную информацию, додуманную, додуманную, да? где вы додумываете и придумываете, делая из мухи слона, накладываете какую-то гиперважность в вашей жизни на что-то, где ваш мозг начинает придумывать на постом месте ну, какую-то ерунду, которая вас высаживает из состояния радости, да, которая вас опускает, ну или даже не опускает, Вы, короче, теряете очень много энергии на этом, вы все тормозите, вы все останавливаете, вы зажимаетесь, то есть вы не проявляетесь. Вот сплетни, это говорит о том, что вы где-то слишком много надумываете на пустом месте. То, что вам вообще не надо думать. Нам надо наблюдать. Мы же творцы, нам нужно наблюдать. Интересно, как это сейчас все получится, и ничего не додумывать. Оно может всякими разными способами сейчас быть. И наше прошлое, такое же, как и будущее, неизвестно. Наше прошлое меняется так же, как и меняется наше сознание. Здесь сейчас поменялось наше сознание. Наше прошлое… Мы же никогда не умирали, мы даже детьми никогда не были. У нас рождения никогда не было. Наше прошлое все время складывается под новую картинку из нашего мышления в точке «здесь», «сейчас». И будущее в будущем, и прошлое в будущем. Точка «сейчас» — отправная. И с нее творится воспоминания, и с нее творится наши придумки о будущем. Но не факт, что это будущее вот из этой точки будет таким через какое-то время, как мы сейчас себе придумали, не факт. И наше прошлое очень быстро меняется.